Здравствуйте. Наша компания открывает курсы по обучению, ремонту ASIC-майнеров и любого майнингового оборудования. Дело в том, что в комментариях очень много людей интересуется техническими моментами ремонта ASIC -а и проверки компонентов, поиска неисправности. И в связи с этим мы объявляем набор в школу ремонта майнингового оборудования. Мы вас подробно э, обучим ремонтировать конкретно вот Antminer S9, мы в нем подробно становимся. У нас есть богатый опыт в этой сфере, вот. у нас есть учебные материалы и, собственно говоря, сами асики, на которых можно будет этому учиться. Вот. Предоставим все необходимые для этого материалы. Вот. У нас уже есть опыт э, в этой сфере, то есть мы до этого проводили курсы правда пока только для скажем своих то есть для сервисных компаний города минска вот теперь мы работаем с любыми абсолютно регионами с россией пожалуйста приезжайте в любое время значит записывайтесь описание будет внизу под видео вот ставьте лайки всего вам доброго до встречи на курсах